Здравствуйте, дорогие друзья! В четверг 8 декабря 2022 года Нидерланды и Австрия заблокировали вхождение Болгарии в Шенген. Это событие воспринято болгарским политикумом как оскорбление, сравнимое с пощечиной. Болгарию, которая в соответствии с выводами Еврокомиссии с 2011 года выполняет все требования для вхождения в Шенген, обвинили в коррупции, нарушении требований миграционного законодательства и наркотрафике. Чем ответила на это Болгария? Румен Радев обвинил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в цинизме. Отодвинутая от «Кормила» исполнительной власти, партия Герб перекроила избирательный кодекс Болгарии. Партия «Инициативы перемен» и «Совет министров» выдвинули два новых законопроекта по борьбе с коррупцией. Кабинет Донева стал угрожать Гааге и Вене ответными недружественными мерами. А кандидат в премьер-министры Болгарии профессор Гобровский предложил, не выясняя подробностей нарушений правил проезда перекрестка на пути Болгарии в Шенген, просто его освободить. Спасут ли Болгарию новые избирательные и антикоррупционные законы – это для Болгарии, законодательство которое адаптировано к требованиям ЕС с 2011 года, вопрос риторический. В чем суть претензий Нидерландов и Австрии к Болгарии на Шенгенском перекрестке и как с ними бороться? Что касается Австрии то замечание канцлера Карл Нихаммера, обвинившего болгарскую полицию в том, что в Австрии оказалось 75 тысяч нелегальных мигрантов, выглядит лишенным логики. В отношении же наркотрафика и обвинений в нем Болгарии со стороны Нидерландов, то здесь просматривается попытка монополизации поставок наркотических препаратов, идущих в Европу через порт Роттердам насколько адекватны обвинения и реакции на них партнеров по Евросоюзу, устроивших пробку на пути движения Болгарии в Шенген можно пытаться оценивать. Но ключ болгарской проблемы в связи с ее вхождением в зону беспограничного контроля, находится не в связи с нелегальной миграцией и не связан с проблемой незаконного наркотрафика, а находится в в болгарской практике применение законодательства о защите персональных данных. Задача юридически правильного применения норм части 2 статьи 32 Конституции Болгарии, норм статьи 339а Уголовного кодекса Болгарии и закона Болгарии о защите персональных данных и является, на мой взгляд, той основной проблемой, решение которое позволит Болгарии преодолеть все преграды, воздвигнутые на ее пути в Шенген. Эта практика определяет обеспечение принципа верховенства права на территории Болгарии, закрепленного статьей 4 Конституции Болгарии, который подразумевает право на сбор доказательств, а также право на получение и распространение информации в соответствии со статьей 41 конституции Болгарии. Нужно заметить, что некоторые, если не сказать многие, юристы Болгарии считают, что негласная запись гражданинам своего разговора с лицом, которое, по предположению этого гражданина нарушают его права, при помощи встроенного в смартфон приложения диктофон является уголовно наказуемым деянием, на основании части 2 статьи 32 Конституции Болгарии и статьи 339А Уголовного кодекса Болгарии. Такое мнение высказали, например, юристы Хельсинского комитета Болгарии. Юристы Центра правовой помощи голосу Болгарии считают, что если такая негласная запись не будет опубликована в средствах массовой информации, таких, например, как YouTube, а будет храниться гражданином с целью использования ее в качестве доказательства нарушения своих прав при обращении в органы охраны правопорядка, прокуратура, полиция, то состава преступления в таких его действиях нет. Но если он опубликует такую запись, то его могут привлечь, если не к уголовной, то к административной ответственности в соответствии с законом Болгарии о защите персональных данных.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 предназначенных для тайного сбора информации, а смартфон со встроенным приложением «Диктофон» таким специальным техническим средством не является, то действие по негласной записи переговоров с помощью смартфона не составляет деяния наказуемого согласно норме этой статьи. Что касается публикаций в СМИ записей переговоров с администраторами отелей, магазинов и полицейскими, то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 Фотографирование лица в ходе его публичной деятельности или в общественном месте применяется статья 6, статья 12-21, статья 30 и статья 34 регламента ЕС 2016-679. Санкции за нарушение закона Болгарии о защите персональных данных установлены законом Болгарии об административных правонарушениях и наказаниях.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 Таким образом, распространение на территории Болгарии правоприменительной практики, в соответствии с которой сбор доказательств о нарушении своих прав лицами с помощью встроенных в смартфон приложений не будет восприниматься как уголовное преступление, а публикация в СМИ обработанных записей, содержащих персональные данные при условии соблюдения конфиденциальности, не будет восприниматься как административное правонарушение – Позволит Болгарии вырваться из замкнутого круга невозможности законно собрать доказательства коррупционных правонарушений, совершаемых на ее территории, что в свою очередь обезоружит оппонентов Болгарии, возражающих против ее вхождения в Шенген.